А, спасибо ну вот я тут читаю в чате уже некоторые коллеги, коллеги пишут что они работают на других технологических решений поведения электронных дневников это дневник точка и другие хочу сказать что мы тоже до апреля восемнадцатого года с 2007 года работали на 3t хронограф журнал но как только мы получили вот этот протокол номер 11 Комиссии переправительства Оренбургской области, конечно же, приступили к выполнению этого решения. Значит, нами был разработан план перехода. И если в 17-м приложении к этому протоколу у нас указано 10 школ, мы приняли решение, что мы будем переводить все школы района одновременно. Неделя на разные программные решения, а сразу переходить на, на автоматизированную информационную систему в Оренбургской области. В плане мы разработали организационные мероприятия, которые проходили и на уровне муниципалитета, и на уровне образовательных организаций. Если говорить об уровне муниципалитета, то было проведено совещание руководителей. Это март месяц был. Далее был проведен вебинар в режиме видеоконференции для технических специалистов образовательных организаций. Утвержден муниципальный регламент об утверждении административной регламента услуги предоставления информации о текущей информации, электронный дневник, электронный журнал. Регламент размещен на сайте отдела образования. Далее был на уровне уже муниципалитета. После того, как услуга начала постепенно переходить в школы, велся непрерывный контроль за деятельностью образовательных организаций по переходу на новую автоматизированную систему. На уровне образовательных организаций были назначены ответственные лица. Это технические специалисты и лица, которые отвечают за предоставление услуги, потому что там уже у нас добавляется такой процесс, как это подача заявления родителей вместе с документами их прикрепление к, этим, к этой услуги непосредственно. На уровне образовательных учреждений также был утвержден регламент предоставления муниципальной услуги, внесены изменения в положение введения электронных журналов по необходимости, разработаны и утверждены инструкции для учителей и заместителей руководителей, разработаны и утверждены инструкции для родителей и учеников по работе с электронными дневниками на портале как сейчас озвучили, единой точкой доступа, еду.рб.ру. Ну, некоторые материалы я приложила, сейчас вы можете там скачать в ресурсах вебинара. Это вот одна из инструкций, допустим, это упрощенная регистрация ученика на портале госуслуг, для того, чтобы он тоже получил по своему мобильному телефону доступ к своему электронному дневнику. Далее проведены совещания с педагогическими работниками, и в рамке реализации мероприятий плана по переходу образовательной организации в принципе переход выполнялся в течение четырех дней внесение базовой информации в больших школах это сорок таски три больших школы, где учеников от 800 800 детей в школе и коллектив составляет от 40 до 50-60 человек, он занял где-то 2-3 дня. В малокомплектных школах, в принципе, переход можно было выполнить за один день. На все вопросы, с которыми сталкивались при работе с автоматизированной системой, в основном мы получали информацию из тех материалов, которые размещены на портале единых государственных электронных услуг Оренбургской области и из материалов вебинара, который проходил в апреле месяце с разработчиками, у них отличная презентация была, где мы получили, если в инструкции какого-то ответа нет, мы получаем этот ответ вот в этой презентации. Для работы учителей с электронных журналов проводится сейчас в школах работа по включению всех компьютеров, автоматизированных рабочих мест в локальную вычислительную сеть, соответственно, подключение ее, их к интернету. Сейчас практически в большинстве школ 100% компьютеров подключены к локальной сети и подключены к сети интернет, для того, чтобы учителя никогда не возникала отговорка о том, что ему негде работать по ведению с электронным журналом. Кроме того, за последние два года у нас была, велась в районе активная работа по расширению пропускной способности канала интернет а, в школах и переводы их на оптоволокно. Ну вот сейчас у нас больше процент школы, кроме четырех, которые у нас остаются болевыми точками, они все имеют доступ в интернет а, либо по DSL от 5 мегабит либо по оптоволокну от 3 мегабит и выше, подключения к интернету. Ну, следующим этапом внедрения новой системы электронных дневников и электронных журналов, конечно, это стала работа с родителями. На этом этапе была подготовлена информационная база для родителей, это информационные стенды в школах. По рекомендации отдела образования в соответствии с регламентом оказания муниципальной услуги на сайтах в школах, были созданы разделы, которые назывались муниципальные услуги, в которых размещена вся необходимая информация. Соответственно, вот пример одного из сайтов. Соответственно, ну вот мы любезно воспользовались роликом Василия Митрофановича, которым он поделился весной 2018 года, как зарегистрироваться на портале госуслуг. И все остальные материалы тоже размещены для родителей. Далее. Проведены родительские собрания на которых родители ознакомились с инструкциями по переходу на новую систему электронных дневников, о способах подачи заявления на предоставление доступа к электронным дневникам. И за апрель-май заявление подали через портал госуслуг уже 163 родителя. Конечно, это в основном школы поселка Саракташ. И на слайде Елены Львовна было видно, что у нас низкая активность родителей. Конечно, это в первую очередь связано с тем, что они привыкли работать под другой системой. И логины и пароли им просто раздавали классные руководители, и они заходили в электронные дневники, которые у нас использовались до сих пор. Ну, Слабая мотивация родителей, наверное, еще связана с тем, что это все-таки была четвертая четверть конец учебного года. Ну и, конечно, в сельской местности это слабая регистрация на портале госуслуг родителей. Хотя школы, когда проводили собеседование с родителями, родительские собрания, они, конечно, предоставляли свои услуги по оказанию помощи при регистрации на портале госуслуг но поскольку система сейчас у нас изменилась если раньше можно было подтвердить свою учетную запись на госуслугах через почту россии или ростелеком то сейчас только это мфц а мфц у нас находится в поселке саракташ поэтому для того чтобы активировать свою запись на госуслугах родителям нужно приехать специально для этого в саракташ и активировать но наверное сложность в этом какая то есть ну в период с мая с апреля по мая осуществлялся ежедневный, ежедневный и еженедельный мониторинг работы в новых электронных журналах всех образовательных организаций на уровне муниципалитета. Я использовала в своей работе это раздел на портале отчета о внедрении. Кроме того, я заходила в любую образовательную организацию под их логинами и смотрела там, какие результаты работы они получили. Значит, памятка, мной была разработана памятка для заместителей и руководителей, как они могли бы осуществлять контроль поведения электронных журналов своих учителей. Памятка размещена в ресурсах вебинара. Ну, если говорить, о какие результаты мы сейчас получили, то на конец учебного года у нас все школы переведены на новые электронные журналы, электронные дневники. Число педагогов которые выставили в журнал хотя бы одну отметку, это 471 из 561, это 83,96% от всех учителей, которые являются предметниками и ведут журнал соответственно. Число обучающихся, родителей которых воспользовались электронным дневником, хотя бы один раз составило 153 человека. И общие заходы в электронный журнал ну, у нас составил... 76 180 единиц соответственно. Конечно, с 1 сентября мы продолжим работу. Как бы с педагогическим коллективами проблемы, как правило, уже решены. А вот теперь нам предстоит большая работа с родителями для того, чтобы повысить их активность по работе с электронными дневниками. Спасибо за внимание. И я передаю слово следующему выступающему. Это заместитель начальника управления образования администрации Сороженского городского округа Руфина Наильна Баталова. Руфина Наильна, поднимайте микрофон. Я открываю вашу презентацию. Добрый день, уважаемые коллеги. Как уже озвучила Вера Ивановна, согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года, переход на электронный документ оборот с начала 2012 года является обязательным для всех школ. Автоматизированная информационная система «Государственные муниципальные услуги в сфере образования Оренбургской области» создана в соответствии с постановлением правительства Оренбургской области от 14 января 2014 года. И вот одной из подсистем АИС ГМСО является «Электронные услуги Оренбургской области в сфере образования». На протяжении нескольких лет у нас в муниципалитете 7 образовательных учреждений использовали электронный дневник программного комплекса 3Т «Хронограф-журнал». Но данная услуга платная, стоимость ее ежегодно образовательным учреждениям обходилась в 5 000, а в остальных образовательных организациях образовательная услуга оказывалась через дневник .ру. Одной из подсистем АСГМСО является электронные услуги Оренбургской области в сфере образования. Внедрение данной подсистемы образовательные учреждения Сорочинского городского округа начали в сроке, установленные письмом Министерства образования 1 декабря 2017 года. На основании данного письма был издан приказ по управлению образованием. Назначены ответственные лица, согласно требованию письма, не ниже заместителя начальника управления, методист по информационным технологиям. В общеобразовательных учреждениях также были изданы и назначены Лица, ответственные за выполнение мероприятий по внедрению и ведению подсистемы электронных журналов, не ниже заместителей руководителей и школьные администраторы, учителя информатики или методисты по информационным коммуникативным технологиям. Хочется отметить, что основная работа была проделана именно школьными администраторами согласно регламенту. Они выполняли и корректировку данных по учителям, классам, заполняли учебные периоды, создавали группы учебных звонков. Ну, перечислять все действия, я думаю, я не буду, но отметить надо, что на этапе внедрения школьным администраторам одновременно приходилось работать в двух модулях. Нагрузку педагогов вносили через региональную информационную систему в проекте «Дневники и журналы» через защищенный канал, а расписание через сайт электронные услуги в сфере образования Оренбургской области. Сразу столкнулись с проблемой. Как уже отметила коллега, не все родители и обучающиеся были зарегистрированы на портале государственных услуг. Тут нам на помощь. Пришли сотрудники МФЦ, которые вышли в каждую образовательную организацию и уже на месте регистрировали обучающихся на портале госуслуг. Были проведены родительские собрания, на которых четко разъяснили суть работы самой подсистемы и порядок подачи заявки для авторизации в данной системе. На сайте школ для родителей также разместили руководство для родителей, памятки, доступ к электронным дневникам, видеоинструкции. В семью каждого ребенка выдали алгоритм подачи заявления родителя через портал Госуслуг и адрес доступа к электронному дневнику ребенка. Используя инструкции, педагоги, родители, обучающиеся получили подтвержденную учетную запись ЕСЕ на сайте Госуслуги. Но не все было гладко. Выяснялись и устранялись проблемы. Например, для корректной работы в подсистеме необходимо было указать СНИЛСы – учителей, учеников, родителей – при подаче заявления от родителей при поиске ученика подсистема выдавала запись «Не удалось найти ученика. Проверьте правильность введенных данных», хотя все данные были введены верно. Одной из проблем остается отсутствие выхода в интернет у некоторых родителей, а в отдельных образовательных учреждениях Сорочинского городского округа, которые расположены в отдаленных селах, отсутствует техническая возможность увеличения скорости интернета. Большая зависимость от защищенного канала связи, заполнение базы, педагогов и учеников, распределение нагрузки. Также были проблемы при внесении корректив и за сбоя работы каналы. На сегодняшний день по статистике отражены нулевые позиции у филиалов, так как заполнение сведений идет по юридическим лицам. Также не работает в данной системе частное образовательное учреждение православной школы имени первомучеников российских Феодора и Иоанна города которая которая находится в подчинении не муниципалитета, а епархии, а отражается в статистике по муниципалитету. На уровне муниципалитета также были проведены обучающие семинары для ответственных лист. В каждой школе проведены семинары для педагогов в течение второго полугодия 2017-2018 учебного года были проведены мероприятия по обучению и обмену опытов среди технических специалистов, которые всегда присутствовали, приглашались на тематические вебинары, проводимые региональным центром развития образования. Согласно руководству учителю, по систему электронных дневников и журналов, педагоги внесли вручную и при помощи файлов календарно-тематического планирования оценки темы домашние задания. Учителя отметили, что приятно работать с интерфейсом электронного журнала успеваемости. Он позволяет учителю быстро и в максимально удобной форме получить всю необходимую информацию за любой период, ну, начиная с момента подключения школы к системе. Электронным дневником активно родители и педагоги начали пользоваться в третьей четверти, в конце учебного года. Результат стал виден сразу. У родителей появился доступ к успеваемости своего ребенка в режиме онлайн, доступ к электронному дневнику для родителей и учеников в полностью бесплатном режиме. С помощью подсистемы электронного дневника родители ежедневно, практически в режиме реального времени, имеют возможность узнавать об успеваемости и поведении своих детей в школе, своевременно принимать соответствующие меры. Мы считаем, что каждая современная школа Должна вести электронный журнал, и это не только очевидная данность, но и законодательно закрепленная норма. В школьный учебный процесс все теснее интегрируются информационные технологии, прежде всего потому, что с их помощью легко и удобно обмениваться информацией всем участникам школьного процесса, учителям, родителям и учащимся. В настоящее время наблюдается масштабный рост предоставления услуг в электронном виде на порталах различных организаций и актуальным является предоставление информации родителям о текущей успеваемости обучающихся через портал Госуслуг. О преимущественных данных, данной подсистемы, я думаю, что не стоит говорить, потому что они неоспоримы как для родителей, так и для педагогов, для администрации. А грамотный контроль за успеваемостью помогает на ранних стадиях выявить проблемы с усвоением каких-либо дисциплин, своевременно обратить внимание родителей на эту ситуацию. Введение электронного журнала и электронного дневника – это новый стандарт информатизации школы в ближайшем будущем. Он позволяет школе встать на современную ступень информационно-коммуникативных технологий и соответствовать всем ее требованиям. Мы, глядя на статистику, обратили внимание, что немножко сдали свои позиции – но На этом сказался, может быть, период отпусков, и вот с начала нового учебного года с новыми силами мы приступим к, к дальнейшему освоению данного программного продукта. Мы считаем, что внедрение подсистемы АЭС ГМСО «Электронный журнал» – это новый бесплатный инструмент учителей и администрации, который является прекрасным помощником для родителей и учеников. Ну и пользуясь случаем, уважаемые коллеги, буквально через несколько дней школы наполнится детским шумом. Мы от всей души поздравляем вас с началом нового учебного года, желаем крепкого здоровья, творческих успехов. А коллег из регионального центра развития образования мы благодарим за понимание, за грамотную, квалифицированную помощь и сотрудничество. Спасибо. Большое спасибо финноно за ваше выступление очень интересно содержательно и актуально по поводу звука было несколько сообщений что временами он пропадает уважаемые коллеги это все зависит от вашего пропускного канала интернет. У нас звук не пропадал, запись будет, вы можете потом послушать в записи, со звуком было все хорошо. По вопросу хочу сразу прокомментировать о том, что плохая, плохой интернет в некоторых населенных пунктах и родители не имеют доступа к интернету. Коллеги, эта проблема, конечно, важна, ее нужно решать, но мне кажется, она не совсем связана с электронным дневником, а из МУСО. Если вы пользовались дневником, то у вас интернет разве был лучше? И я думаю, основная проблема здесь в том, что теперь этот вопрос на контроле Министерства, да, то есть у нас теперь контролируют по вопросу оказания данной услуги, а вопрос интернета надо решать. А, следующий выступающий, я передаю слово Галине Геннадьевне Тренкиной, город Базулук. Галине Геннадьевне, вы меня слышите? Пожалуйста, микрофон. Уважаемые коллеги, добрый день, меня слышно. Отлично. Коллеги, слышно? А, все хорошо. В школах города Базулука, так же как и в Серкатоше, электронный дневник начал работать с 2007 года. В программе ZT электронный дневник и базу формировали в программе Хронограф школа два с половиной потом 3.0. Поэтому на тот момент учителя научились работать с электронным дневником уже в системе, получили определенный опыт. и со временем требования к работе электронного дневника стали меняться. Прежде интерфейс стал неудобен, программа стала подвисать. И период поиска другой платформы совпал с письмами Министерства образования о внедрении подсистемы электронный журнал. Поэтому мы очень обрадовались. Мы проанализировали ситуацию в городе, готовы ли школы перейти на новую платформу. А, значит Выявили, что 100% школ города установлен защищенный канал, 100% школ обеспечены выходом в сеть интернет со скоростью до 10, до 10 мегабит в секунду, это очень хорошая скорость. 75% учебных кабинетов охвачены локальной сетью с выходом в интернет, сейчас стремимся довести до 100%. База по ученикам и учителям в принципе, была сформирована в проекте «Электронная школа». И учителя на тот момент уже имели определенный опыт работы с электронным дневником. Поэтому в список общеобразовательных организаций для участия в апробации мы сразу включили 100% школ города. Назначили ответственных лиц от общеобразовательных организаций на уровне муниципалитета. Далее составили алгоритм действий. В декабре месяце собрали совещание директоров школ по вопросу перехода на платформу АИС ГМСО. В школах изучились методические рекомендации в соответствии с планом внедрения, с региональным планом внедрения выполнены работы в рамках апробации, то есть как и было предложено по одному ученику, одному родителю и одному учителю. В январе месяце Собрано совещание ответственных лиц. Это, конечно же, заместители директоров школ, технические специалисты, которые ответственны за внедрение электронного дневника. На этом совещании обсудили результаты апробации, обменялись опытом, получили ответы на возникшие вопросы. Причем на вопросы отвечали часто специалисты друг другу. И это было очень хорошо, потому что они уже теперь были практики. Совместно определили дату начала перехода с прежнего дневника на новую платформу. Определили дату 1 апреля 2018 года, то есть начало 4 четверти. Это единая дата для всех школ города, то есть все школы города запланировано было перевести одновременно на новый дневник. Не стали дожидаться 1 сентября. 18-19 учебного года, так как решили, что отработав четвертой четверти, с 1 сентября мы просто начнем работать в штатном режиме. В январе месяце, с января месяца по февраль месяц, даже по март, в школах велась работа по подготовке базы данных для полноценной работы всех учителей в АИСКМСО, то есть внесение необходимых, необходимой информации, регистрации всех участников образовательного процесса, оформ, оформление заявки на получение доступа к электронному дневнику. Параллельно с подготовкой, или, с подготовкой базы вели очень активную работу по оповещению родителей о том, что с апреля месяца ссылка на дневник поменяется. Так как родители эта категория не очень простая, то мы приложили максимум усилий для того, чтобы родители могли очень активно включиться. То есть разместили информацию о переходе на новые дневники во всех местах, где могут быть родители. В фоне школ, на сайтах школ, на сайтах управления образованием, на сайтах детских садов, на сайтах удодов, в реакреации всех образовательных организаций. Разработали инструкцию для родителей по регистрации в Телеграм, инструкцию для родителей получения доступа к электронному дневнику, и также разместили их во всех доступных местах. В телеграм создали группу для родителей для обсуждения вопросов внедрения электронных дневников, где очень оперативно отвечали на все возникающие вопросы. Иногда на вопросы родители отвечали даже за очень не той школы, о которой было заявлено, а другой, то есть кто в сети был, тот и отвечал. Все это позволило очень оперативно, своевременно отвечать на вопросы родителей, помогать родителям и не раздражать их переходом на новый дневник. На родительских собраниях, как общешкольных, так и классных, знакомили родителей с возможностями нового дневника, с инструкциями, раздавали инструкции, приглашали в школу для оказания помощи при регистрации. А вот Эти мероприятия очень хорошо повысили активность родителей, и поэтому процент родителей, которые зарегистрировались и начали заходить в дневник, у нас резко возросло. Одновременно с группой для родителей в Телеграм работала группа для заучи и технических специалистов, которые отвечали за работу электронного дневника. И здесь, так же, как и в региональном чате, заучи часто задавали вопросы друг другу и отвечали сами, Подсказывали. Большинство вопросов, те, которые мы не находили ответы на уровне муниципалитета, находили в региональной группе Telegram, и тогда сообщения копировались и передавались за учим наших школ. Таким образом, вот в такой системе в четвертой четверти одновременно все школы приступили к ежедневному заполнению электронного дневника на платформе АИС-КУНСО. Очень важно.. Доводить все начатое до конца, поэтому всю четвертую четверть, так же, как и Татьяна Васильевна говорила, мы ежедневно контролировали активность и эффективность работы школ по работе с дневниками через сайт еду.рв.ру и посредством тематических запросов. Я сейчас покажу, какие тематические запросы мы запрашивали у школ. Например, Качество заполнения журнала по учителям за определенный период. Период можно выбирать неделю, месяц и так далее, как угодно. То есть вот по конкретному учителю можно было посмотреть за неделю, сколько уроков было, сколько выставлено оценок, были ли везде ли были проставлены домашние задания и так далее. Еще один из запросов, который мы делали, качество заполнения журнала по классам, то есть за отдельный конкретный класс. Это очень удобно для, для работы заучей в первую очередь. Но и нам в муниципалитетах выборочно, выборочные запросы давали очень, очень много информации. А еще запрос, который мы делали, это статистика посещаемости паролям. По То есть можно посмотреть, можно посмотреть зауч, администратор школы, сколько раз входили в журнал, как работали учителя, ученики, то есть их активность также за определенный промежуток времени. То есть совсем не обязательно запрашивать за большой промежуток. Кроме того, иногда мы запрашивали информацию о принятых заявлениях для того, чтобы посмотреть, как обстоит дело. При посещении школ мы также просматривали электронные журналы и Пытались их сравнивать с бумажным вариантом электронного журнала, для того, чтобы посмотреть, насколько грамотно и объективно выставляются оценки в журнале, насколько полно ведется данная работа. Все эти отчеты мы запрашивали в Excel, иногда запрашивали скриншотами. В конце апреля, то есть через месяц после начала ежедневной работы с дневником, мы провели анализ работы школ с электронным дневником и осветили вопрос на совете руководителей перед директорами. Были ряд школ, которые не столь активно работали, как нам хотелось бы, и тогда мы запросили письменный, письменное объяснение и план приведения в порядок электронного дневника. У нас в городе и до перехода на новую площадку родители очень трепетно относились, Ну, скажем, не основную массу, но большое количество родителей трепетно относились к к дневникам, если в какой-то школе он переставал работать, то начинали сыпаться жалобы, сообщения от родителей. Поэтому, когда мы перешли на этот дневник, то выборочный опрос показал, что, во-первых, учителям удобнее работать с этим дневником, меньше кликов, меньше затрат времени, оперативнее ведется работа. Родителям тоже достаточно удобно пользоваться дневником, так как они могут зайти в том числе из телефона. С 1 сентября 2018-2019 года все школы города уже в штатном режиме переходят к работе, к работе с электронным дневником, и обучать нам уже никого не надо. Работа вся выполнена. Остается контролировать. Единственное, конечно, есть у нас пожелания. Отчет о ходе доработки и внедрения под подсистемы электронных журналов и дневников на сайте еду.орб.ру показывает очень хорошую статистическую информацию по количеству заходов того или иного участника образовательного процесса. Но он носит накопительный характер. Это очень показательно. Но если бы можно было посмотреть а не только накопительно, но и за отдельный месяц, то есть, например, в мае, июне и июле примерное число заходов одинаковое. Но мы же понимаем, что в мае заходило большее количество людей, чем в июне и июле. Нам бы на уровне муниципалитета это очень помогло бы проводить анализ за конкретные промежутки времени работы с дневником. Вот на этом все. Спасибо за внимание. Галина Геннадьевна, большое спасибо. Было очень нам интересно выслушать. Ваши предложения услышаны. И будем думать и работать в этом направлении. А сейчас я передаю слово Сергею Ивановичу Чернышову. Уважаемые коллеги, за в целях экономии точек подключения Сергей Иванович будет говорить с нового микрофона. Добрый день, уважаемые коллеги. Как, как слышно меня нормально? Хорошо, спасибо. Итак, я хочу рассказать вам о системе поддержки из ГУСО. Не все специалисты в муниципальных отделах образования работали с этой системой, поэтому я расскажу подробнее, как создать заявку в эту систему, отправить нам, если что-то у вас случается, какие-то инциденты, чтобы можно было запросить у нас поддержку. Те, кто работал через систему поддержки, по другим проектам. Для них это может быть не будет очень интересно, но все-таки послушайте. Итак, значит, система поддержки АИС ГМУСО находится на сайте helpdesk.ru. Когда вы заходите на этот сайт, в строке браузера набираете этот адрес. Когда вы в строке браузера набираете этот адрес, у вас, соответственно, появляется приглашение для ввода логина и пароля. Здесь вы вводите логин и пароль, который вы вводите при доступе к базам данных через защищенный канал. Точно так же и здесь вы выбираете свое ОУ и Вводите пароль. После того, как вы заходите в систему, вы готовы создать заявку. Создать заявку можно, кликнув по соответствующей надписи вверху окна и выбрать соответственно, тип вашей заявки. Доступно два типа – инцидент и запрос. Ну, если затрудняетесь с тем, какого типа ваша заявка, выбирайте, пожалуйста, тогда запрос. Если у вас там случилось что-то там очень пожарное, все пропало, все перестало работать, то выбирайте тип инцидент. Далее выбираете категорию. Здесь в выпадающем списке вы. Можете увидеть несколько категорий, по которым можете задать вопрос. Ну, сегодня мы говорим о поддержке электронных дневников и журналов, поэтому, соответственно, вы выбираете категорию «Портал Госуслуг, электронные дневники и журналы». Соответственно, можете потом поставить для этой заявки срочность. Ну, как правило по умолчанию там стоит средняя срочность если вот у вас очень срочная заявка то соответственно можете выбрать высокую срочность подачи заявки запросы или возникшего инцидента далее значит есть там такой пункт э, местоположения, пока мы его не используем, потому что сейчас вы заходите под своим логином, паролем и однозначно определяем, какой муниципалитет подает этот запрос, поэтому в э, местоположении ничего можете пока не указывать. Далее необходимо в заголовке указать тему вашей вашего запроса, пожалуйста, будьте лаконичны, но пишите так, чтобы было понятно в теме специалисту, который будет распределять, соответственно, заявки специалистам, которые будут отвечать на них, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот, поэтому в теме указывайте сжато, в чем у вас возникла проблема. А уже полностью эту проблему можно будет описать непосредственно в текстовом виде изложить в окне описание там вы пишете все что у вас случилось какой у вас вопрос какой у вас какая проблема полностью можете это все описать в графе описания. как правило все это ну какие-то ситуации нельзя писать словесно и письменно, поэтому можете приложить файл, скриншот экрана, либо документ, какой, с которым мы должны будем ознакомиться перед тем, как приступить к исполнению вашей заявки. Вот, этот файл вы можете прикрепить э, ниже. Вот, есть кнопочка «Выбрать файл». соответственно кнопочка «Выбрать файл», соответственно, вы здесь, кликая по ней, выбираете файл, который находится у вас на компьютере. Вот эта кнопочка находится. Пожалуйста, будьте добры, файлы не более гигабайта размещайте, потому что ну, больше, наверное, смысла нету. Так вот, у нас спрашивают, «Новоорский район, логин и пароль будет использоваться с электронной школы». Нет, логин и пароль будет использоваться с... для входа, который осуществляют специалисты муниципалитета. Ну, как бы, если специалист муниципалитет заходит в электронную школу, в зависимости от того, в какой он проект заходит, если он будет заходить в электронную школу, то да, но это не для, не для школы, то есть не СЦАЖ. Пароль вводится АО. Так, и 40 район спрашивает, может быть, тысяча килобайт. Нет, там не один мегабайт, а именно 1 гигабайт. Ну, всякому может быть. Может кто-то видеофайл захочет загрузить, поэтому заранее предупредили, что нет. А значит следующий Ташлинский район спрашивает некоторые школы не могут выйти по адресу 172 29 22 135 это связано с тем что у вас видимо ВИПНет не очень верно настроен на этот вопрос могут ответить специалисты ГБУЦИТ которые осуществляют поддержку вашей защищенной сети вот этот лучший вопрос им будет задать значит у вас что-то с защищенным каналом не так так ну продолжим по теме поддержки после того как вы сформировали свои запросы прикрепили все файлы вам нужно будет сообщение отправить для этого Для этого есть кнопочка, кнопочка «Отправить сообщение». После нажатия этой кнопки ваше сообщение будет а, отправлено в систему. Вам будет назначен исполнитель, который будет непосредственно заниматься вашей заявкой. И, соответственно, в своем, а, нажав кнопочку «Домой», в своем... А, кабинете вы сможете увидеть как у вас заявки обрабатываются то есть сколько у вас э, новых заявок сколько в работе назначено запланировано сколько ожидающих решения если заявка решена она переходит в статус решена и если вы хотите ознакомиться с решением вашей, вашего запроса вы э, щелкаете по решенным заявкам соответственно открывается ваша заявка и в верхнем в верхней строке закладочку Выбираете решение. Там в описательной части вы сможете увидеть комментарий специалиста, который занимался вашим запросом, что он ответил, то есть как, как была решена ваша заявка. Есть, специалист напишет, что для этого было сделано, если вы попросили, при запросе попросили оставить комментарий. И еще одна немаловажная деталь – пожалуйста, смотрите за заявками, которые ожидают решения. Значит, специалист, который занимается вашей заявкой, оставил к ней комментарий. То есть необходимо расшифровать какие-то позиции, либо уточнить какие-то вопросы. Для этого щелкайте по строке «Ожидающие решения заявки». И, соответственно, открываются ваши заявки, которые ожидают решения здесь. Пожалуйста, открывайте сразу первую закладку «Замечания». И, соответственно, можете ознакомиться с замечаниями, которые специалист, который решает вашу заявку, оставил по вашей заявке. После этого вам необходимо будет либо откорректировать вашу заявку в описательной части и нажать кнопку «Сохранить». Либо необходимо вам будет добавить свое замечание, либо добавить файл и соответственно отправить эту заявку нам. После этого мы сможем ее повторно рассмотреть и уже скорее всего она будет решена. Так, сейчас я посмотрю какие вопросы поступили пока вот так Так, Сарахтарский район у нас начальная школа, детский сад не может работать, не может зайти в электронные дневники. Видимо, ее к детским садам отнесли, а не к школам. Как это исправить? А, ну, Соответственно, напишите заявку нам в helpdesk мы посмотрим какой тип у этого образовательного учреждения и есть ли у нее возможности входа как в детский сад так и в электронную школу так вот веру тут всем написала про сеть министерства образования Коллеги, ну вот, собственно говоря, что я хотел про систему помощи для специалистов ответственных в муниципалитетах за ведение дневников и журналов рассказать вам. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо, Сергей Иванович. Я вам всем желаю поменьше пользоваться системой поддержки, чтобы проблем у вас была как можно меньше. И а, мы переходим а, к завершающему выступлению а, сегодняшнего вебинара. А, передаю слово Леониду Анатольевичу Тимченко. Он проговорит очень важный вопрос, а, который а, нас всех волнует. Это переход на новый учебный год. Раз, добрый день, уважаемые коллеги. Отметьте плюсиками, как меня слышно. Угу, замечательно. Значит, ну, я как бы подытоживаю все вышесказанное. Хочу обратить ваше внимание, что э, при работе с электронными дневниками и журналами используется еще одна подсистема, которая называется у нас «Открытая школа». Электронная школа, прошу прощения. То есть это наша базовая, базовая подсистема в которой нам, ну по сути дела, необходимо обновить всю первичную информацию, для того, чтобы эта информация была корректно симпортирована в систему электронных дневников и журналов. Как вы знаете, я думаю, что все знают, мы отправили вам письмо с регламентом перехода на новый учебный год. Я думаю, что с этим письмом ну, все из присутствующих сегодня ознакомились. Хочу напомнить, что первой, так сказать, серьезной, ну как бы отчетливой датой у нас является 25 августа. То есть до этого момента мы просим вас выверить в первую очередь, собственно говоря, детей, которые вы были из ваших образовательных организаций. Не менее важным параметром является учителя, ну, то бишь педагоги ваших образовательных организаций. А если с контингентом, то бишь с детьми, дело обстоит более или менее как бы, ну, ровно, да? а практически все они у нас в рамках системы контингент внесены, то с педагогами дело обстоит немного хуже. Поэтому для работы, хочу, чтобы вы понимали, что для работы в электронных дневниках и журналах вся первичная информация вносится в электронную школу. Поэтому очень важным является для нас дата 25 число, чтобы к этому моменту у нас в электронной школе, в электронной школе информация о текущем состоянии была корректной. Значит, сразу, сразу хочу отметить, что никакие записи в электронной школе. В электронной школе не удаляются. Если кто-то из персоналей в электронной школе перестал либо учиться, либо работать в образовательной организации, ему ставится отметка выбыл в случае с учениками, уволен в случае с учителями» и ставится дата, с момента которой он перестает числиться в данной образовательной организации. Еще раз хочу отметить, что данные отметки должны быть проставлены, по сути дела, по состоянию на текущий учебный год. На текущий 2017-2018 учебный год. Наиболее массовым выбытием, естественно, будет выбытие из девятых классов. Хочу, чтобы все понимали, что ваши дети выбыли из девятого класса. То есть, в идеальном варианте у нас в десятом классе детей, в десятом классе детей которые выбыли в девятом, быть не должно. Значит, нам видится сегодня следующий порядок прохождения перехода на новый учебный год. Мы надеемся, что к 25 августа вы проставите всем покинувшим вашей образовательной организацией, После этого мы в электронной школе, еще раз хочу подчеркнуть, в электронной школе проведем перевод на новый учебный год и предоставим вам ну, некий промежуток времени, ориентировочно две недели, для выверки того, что у нас произошло в новом учебном году. Понятно, что как бы, ну, наибольшую трудоемкость, опять же, по работе. Для нас с вами должны оказаться 10 классы, а по всем остальным, ну как бы процесс должен быть, должен пройти более-менее гладко. Естественно, после перехода на новый 2018-2019 учебный год вам придется внести новые первые классы, ну то есть детей, которые пришли к вам на обучение понятно что будут какие-то единичные случаи когда какие-то дети пришли к вам в 10 класс из других школ соответственно эти ну то есть а дети которые к вам пришли из других образовательных организаций будут внесены по новой те же кто у вас внутри образовательной организации переходил из класса в класс ну к примеру остался на второй год перешел из 6 в в 6 а из 10 б в, в 10 а Эти дети будут переведены нами по вашим заявкам. В соответствии с тем, как это происходило в прошлом учебном году. И только после этого, ну, надеемся, что нам удастся завершить этот процесс ориентировочно к 10 сентября. Мы экспортируем эту информацию, проведем экспорт этой информации в дневники и журналы. Так, теперь вопросы. Будут ли обработаны ходатайства по учителям? А какого рода ходатайство Насколько я помню, на уровне образовательной организации можно добавить новых, либо тем, которые на удаление дубликатов. А, то есть у вас в системе, а что значит дубликаты? То есть в одной образовательной организации один и тот же человек два раза внесен? да если унесен два раза мы его удалим генн геннадий с егэ это не может быть никак связано это может быть только связано с неверным унесением информации ЕГЭ здесь абсолютно ни при чем то есть если вы в образовательную организацию, в какую-либо таблицу запись внесли два раза, это никак не связано с тем, в каких других информационных системах эта запись участвует. Да, значит, будем удалять дубликаты. Значит, перевод из класса в класс внутри одной образовательной организации, на данный момент будет осуществляться по ходатайскому. Можно ли сделать так, чтобы переходили только те ученики, у кого проставлена роль только они? Теоретически возможно, но приведет. А я предлагаю вот, вопрос о том, что, чтобы об экспорте только тех, у кого проставлена роль, давайте мы обсудим, ну как бы в более узком кругу, потому что я сейчас не очень себе представляю, как бы, какие выгоды мы пытаемся из этого получить. Коллеги, мы должны понимать, что если, значит, если а, человек уволился, то в течение текущего учебного года он, и запись о нем все равно будет продолжать числиться в образовательной организации со статусом уволен. На новый учебный год учителя со статусом уволен, либо дети со статусом выбыл переведены не будут. Ну Со статистикой тоже надо разбираться, это вопрос ну, как бы не, на данный момент не принципиальный. ну я еще раз говорю то есть статистика это просто ну как бы значит не надо подправить запрос вот и все то есть это ну не, не предмет дискуссии значит сорочинский округ а я ответил что у, о, уволившиеся учителя то есть всех кому вы до 25 числа просто галочку уволен либо выбыл их в новом учебном году просто не будет Значит, Бугуруслан в девятых классах не всем ставим статус выбыл, а только тем, кто перестал учиться в данной образовательной организации. В десятые классы перейдут те, кто остался учиться, у кого нету статуса выбыл, а затем мы их перераспределим по классам, как есть. Ну вот, собственно говоря, как бы цели и задачи на ближайшее время. Значит, что касается вопроса, что касается вопроса, дневники будут только с 10 числа, а не с 1. Ну, если кто-то из территорий закончит работу в более ранние сроки, он нам может отписаться, мы экспортируем эту территорию. Здесь проблемы нету. Ну, я, честно говоря, просто не думаю, что прям в первую учебную неделю вы все кинетесь прям заполнять электронные дневники и журналы. Учитывая, что, насколько я помню, 1 сентября у нас в этом году это суббота, 2 воскресенье. Учебная неделя начнется с 3 числа, да, а 10 сентября это как раз следующий понедельник, то я думаю, это вполне адекватное ну, как бы время для того, чтобы решить имеющиеся технические какие-то другие вопросы и с 10 числа приступить к плановой работе. Но я еще раз говорю, если кто-то из территории желает, то есть. Пришлет нам информацию, что у них все в порядке, все переведены, их можно экспортировать, то мы экспортируем. То есть здесь как бы, ну, какой-то суперсложности для нас нет. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Алина, У меня пожалуйста. все. Спасибо всем, уважаемые коллеги, кто принял сегодня участие в нашем вебинаре. Я так полагаю, встреча эта наша с вами очередная и не последняя. Мы будем возвращаться к этому, к этому разговору, делиться успехами, обсуждать вопросы и решать насущные задачи. Сейчас я вас поздравляю с приближающимся началом учебного года. Желаю вам всех Всем успехов, как в решении вопроса с переходом на электронные дневники, так и в других ваших делах. И разрешите с вами попрощаться. Всегда готовы ответить на любые ваши вопросы. Пожалуйста, пишите на почту, в скайп, в телеграм. До новых встреч!